Кто сказал, что людей со сверхспособностями можно встретить только в кино, мультфильмах и комиксах? В данной подборкой я хочу вам доказать, что таких людей можно встретить и в настоящем мире. Конечно, они не летают как птицы, не способны передвигаться со скоростью света, однако каждый из них обладает экстраординарными способностями, которые наука еще ой как долго не сможет объяснить. Жина Мартина человек наковальни. Жина Мартина американский профессиональный борец и артист, который шокирует публику своей невероятной способностью ломать головой различные твердые предметы, включая железные прутья, бейсбольные биты и бетонные блоки. Его череп выдерживал даже шары для боулинга, падающие с пяти метровой высоты. По словам врачей, такая необычная физическая способность Жино обусловлено тем, что он от природы обладает сверхпрочным черепом. За это его и прозвали Человеком на ковальне. Тим Кридланд – Король Пыток Тим Кридланд, выступающий под сценическим псевдонимом Замора – Король Пыток, на протяжении десятилетий демонстрировал всему миру свою уникальную способность – исключительную терпимость боли. Он протыкал себя шпагами, глотал огонь и мечи, вложился на гвозди, и это лишь малость от тех опасных трюков, которые он преодолел за всю свою карьеру. Тим является рекордсменом книги рекордов Гиннеса. Вим Хофф совершил восхождение на вершину горы Килиманджаро, будучи в одних только шортах, за что и получил прозвище «Лединой человек». Мужчина уверяет, что достиг состояния, при котором абсолютно не чувствует холода, исключительно благодаря медитации. Исследователи подтвердили, что Вим действительно способен сознательно контролировать свою вегетативную нервную систему и реакцию иммунной системы. Масутация Аяма мог свалить быка одним ударом. Масутация яма с 1923 по 1994 был мастером боевых искусств и чемпионом которого никому не удавалось одолеть. Говорят, что он за три дня провел с различными противниками поста боев длительностью не более двух минут и из каждого вышел победителем. Масутаса Аяма также прославился тем, что голыми руками дрался с разъяренными быками и мог свалить их всего одним ударом. Тибетские монахи, практикующие тумо, способны вырабатывать собственным телом огромное количество тепла. Известно, что буддийские монахи, практикующие тумо, йога внутреннего огня, способны без единого движения мускула увеличить температуру собственного тела до невероятного высокого уровня. Чтобы продемонстрировать свои экстрадионарные способности, они кладут на плечи большие полотенца, смоченные в ледяной воде, и уже через час после глубокой медитации где становятся абсолютно сухими. Способность человека сознательно повышать температуру собственного тела науке объяснить пока что не дано. Мастер Джоу – жемчужина Китая. Мастер Джоу является целителем и мастером Тай Цзи Цюань, кунг -фу и цигун. Ци в слове цигун переводится как жар. Именно в этом и заключается необычайная способность. Мастер Джоу, он обладает редким даром собственными руками нагревать предметы. Он продемонстрировал свой выдающийся талант путем высушивания глины и доведения воды до температуры кипения. Мастер Джоу также использует свою уникальную способность для лечения опухолей, боли в теле и множества других недугов, которые мучают простых людей. Среди его пациентов были такие известные личности как Далай-Лама и члены баскетбольной команды Лос-Анджелес. За свой исключительный дар мастер Джоу получил прозвище «Жемчужина Китая». Он утверждает, что появление у его руках энергии Ци – это результат постоянных медитаций. Мишель Латито «Месье съесть все». Француза Мишеля Латита с 1950 по 2007 неспроста на родине называли «Месье Монжитю», что по-русски звучит как «Месье Съесть все». В период с 1959 год по 1997 он в буквальном смысле проглотил около 9 тонн металлических предметов, включая самолет 7 телевизоров, 18 велосипедов, 15 тележек для покупок. Гроб и часть Эфелевой башни. В чем же кроется причина проявления у лалитита такой шокирующей способности? Это редкий феномен в науке и медицине. Известен как пикацизм, пищевое расстройство, которое выражается в тяге несъедобным веществом. Оно наряду с необычайно толстой слизистой оболочкой, желудкой и позволяло Латита потреблять огромное количество металла, который он, кстати, резал на мелкие кусочки, поливал растительным маслом и проглатывал, запивая водой. Умер Мишель Латита как ни странно естественной смертью. Исау Мачи Супер самурай. Исау Мачи ошеломляет публику своими невероятными навыками владения мечом. Он способен пополам разрезать выпущенную из пневматического оружия пластиковую пульку, скорость движения которой составляет более 320 км в час. Бен Андервуд ориентировался в пространстве при помощи звуков. Бен Андервуд родился в 1992 году, в возрасте трех лет он перенес сложнейшую операцию, в ходе которой ему удалили оба глаза, но Бен существенно отличался от других инвалидов, по зрению ему не нужны были ни трость, ни собака по воды, а все потому что он научился ориентироваться в пространстве при помощи звука. пяти годам Бен развил в себе способность к эхолокации. Навык, позволяющий видеть окружающие объекты посредством восприятия звуковых сигналов, отражающихся от них. Благодаря этому он, как и все нормальные дети, мог кататься на скейтборде, играть в футбол защищаться от хулиганов и прочее. К сожалению, Бен не смог победить болезнь, приведшую его к полной слепоте. Умер он в 2009 году в возрасте 16 лет. Наталья Демкина. Рентгеновское зрение. Наталья Демкина впервые обнаружила свою уникальную способность видеть сквозь кожу человека в возрасте 10 лет и с тех пор использует ее. Для установления диагнозов людям, которые обращаются к ней, за помощью, чтобы доказать или опровергнуть заявление девушки о том, что она обладает рентгеновским зрением, медицинские эксперты провели при ее участии ряд обширных исследований. В 2004 году телеканал Discovery выпустил документальный фильм об экстраординарных способностях Натальи Демкиной под названием «Девочка с рентгеновскими». Глазами. В 2004 году телеканал Discovery выпустил документальный фильм об экстрадинарных способностях Натальи Демкиной под названием «Девочка с рентгеновскими глазами». Во время исследования, проведенного Комитетом скептических изысканий КСИ, Наташу попросили определить состояние здоровья шести волонтеров, которые подверглись хирургическому вмешательству или имели физические аномалии. Девочка в течение четырех часов осматривала пациентов и смогла поставить правильный диагноз четырем из них. Представители КСИ посчитали данные результаты неубедительными, и на этом исследования закончились. Тем не менее, Наталья и по сей день продолжает помогать больным людям. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новое видео.